Вот она радость, прелесть лета, дневненичка, целая поляна, красота. Сюда въезд зарос, но ну, вроде бы тут машины проезжали. Возможно, даже кто-то здесь еще и остался, а может просто дачники. Так, крапивы по колено, вот по плечу. Опа, сколько крапивы, нас! крапивы все убрать. тоже пожт. Так дом очень старый. Мало что, видимо, сохранилось все-таки. Кирпичную стену вынесли одну. Ого, ого. Вот, очень старый. Очень развалившийся. Посмотрим, что можно здесь пос... увидеть, найти. Так. Да, он еще не трогать, Чтобы не остаться здесь. Очень аккуратно. Кружки, баночки с жидкостями какие-то, препараты, чайник, чайники терялись, да, обозначения. Потолки развалились уже почти. Окна, кстати, были с решетками такие. Здесь была какая-то комната. Трест, да, вот это вот. Что это вообще было такое? Тошняк, кошки даже никакие. Странные какие -то. Полка вон, тоже в стене дома находится. Ну, интересно таки, это же окно должно быть, я даже не знаю, что это. Если кто знает, что это, напишите в комментариях. Ну, предположений нету. слушаю а дом вообще такой мелко Обои стоят такие хорошие, вот меня не глянится, совсем все меняют. будто в нем собирались жить, но потом передумали. Печка, по-моему, совсем недавно сложенная. Ящик с детскими игрушками. Ч соль стоит Интересно, пусталь нет городу 2013 год гадами все Волшебник математики Второй класс Библиотека средняя школа номер семь, город семьдесят 79 год Таня, поздравляем тебя с днем рождения. 87 год, чья-то книга подарена на день рождения. Восемьдесят девятый. Наверное, здесь жила какая-то девочка Таня. Таня куда бежит? Опять же, здесь заросший. А, внутри он полностью пустой. Посмотрим, нужно... Навестили с металлоискателем, потому что он весь разворованный, уже палы к ним разбиты. Опять же старый телевизор, рекорд V 312 Все разру... разрушили, кстати, довольно интересное место под люстры. Большая мероприятия была. Все опять же разрушено. По-моему, от детской коляски лежит часть верхняя. Дом аутентичный, но полностью разрушенный. В принципе, здесь ничего информации, кроме как старая детская коляска верхняя часть от нее больше не осталось. Информация о прежних жильцах на телевизоре. Хотя телевизоры, по-моему, такие во всех домах абсолютно стоят. Какой то крест... Здесь не осталось. Вот. Одна моя удача. 13 лет подряд я здесь, а mm -hmm. сейчас на лето. Уже. Mm -hmm. То есть это чисто летний, да? Да, чисто летний. 13 лет подряд. А, -а, а техника стоит, это наверное, с полей здесь? Это маленький боёк с фермером. Mm -hmm. Понятно. <coughs> Их земля здесь. А что там за крест стоит в... наверху? <coughs> а этот крест поставили... Которые здесь жил, Принцов, угу. которые жили здесь. Да, которые... Хорошо говорят, мы хорошо живем, а тут много у нас по стране. А, Короче а... говоря, брошенный, полностью. Понял, пом... понял, ладно, спасибо большое. Тут да. такой апокалиптичный пейзаж. Дорога заросшая, под бокам остров, домов.